С точками оно все равно выведет. Иди. Я делюсь тем, как находить наших любимых судишек на сайте Судиру, очень интересный сайт. Вот смотри, Саш, если увеличить, здесь у них под названием сайта Судиру очень интересные проходят э, афоризмы. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Такие. Философии. Очень много афоризмов про судей непосредственно, про судебную систему мы сейчас пока не будем на этом останавливаться ой, сейчас и причем они, они меняются каждые там 30 секунд вот, смотри грехи других судить вы так усердно рветесь начните со своих и до чужих не доберетесь амархаям это на сайте судей.ру я считаю, что это сайт э, очень интересный, необычный. Его мало кто знает. ну Хотя там много отзывов всяких, но все равно в масштабах страны мало кто знает. Смотрите. Вот я крупно увеличиваю, да? Меньше, да, да. да. Судья. Нажимаем на судьи. Какая у тебя область? Нижегородская. Нижегородская. Вот сюда мы жмем. Заходим. Зевы наши любимые, спасибо вам всем, что открываете своей деятельностью нам глаза. А их нет. А сейчас найдем. У тебя районный какой суд был? Да, Борский. Какой? Борский районный суд. Борский, вот он сейчас, найдем. Так, и судишка у тебя кто? Так, Маслова. Маслова, а. дорогая ты наша. По моему, масло. Как? по моему масло сейчас я посмотрю угу. Угу. дорогие наши спасибо вам вы так разбудили народ своими де действиями своими беспредельными действиями в отношении народа мы вам очень благодарны вам крепкого здоровья всех благ счастья в личной жизни, здоровья, радости. Вот. А вот тем... как нашел Колобова. Колобова. А Колобова. Ж.А. Колобова. Ты, я тебя обрадую. Ее даже здесь нет. Точно Колобова. Колобова Ж.А. Колобова Ж.А. Да. Мировой су судебный участок номер пять Борского района. Тогда, тогда мы не там ищем. Это же мировой а. участок. Подожди. Не там это, же, это же не районный судья. Давай-ка назад. Это тоже все легко делается, тоже для опыта. Видишь? Так, тип суда. Вот в тип суда заходим. Это мировой. Мировой. Так, дальше. Ну, это в виде приказа было у нее написано. Скажи мне. Да, судебный приказ. А почему ты его не отменил? А я еще не знаю как. Я только вникаю. Пиши на восстановление, восстановление срока с большой ей благодарностью. Прямо судье писать, а да? Так, да. Какой судебный участок? Пятый. Пятый. Так, где она наша дорогая? Вот, нашла да, Нет, да. это Городецкий район. Какой? Это Городецкий район, а там Борский. Угу. Сейчас, минутку. Он, значит, не один, да, пятый участок там? Борского района. Здесь, здесь разберешься, третий ага, Борского. Вот. Пятый. Ты понял, как искать, да? Да. Вот, это тоже хорошо, очень актуальный список судей. Но здесь какая-то Думова. Ага. то есть одна только. А у тебя какая, какая судья? Колобова же, а. Ну правильно, вот улица профсоюзная, правильно? Да, профсоюзная 10. А где это Колобова? Ее здесь нету вообще-то. Ты понимаешь, что творится? Вообще какие-то несуществующие люди. Несуществующие, да, Сейчас проверим мы ее. Кем она назначена, раз уж мы к ней зашли? Думова Алла Викторовна. Ну-ка, информация о судье. Смотрим. О, -о, -о моя дорогая, ну-ка. Так У нее даже по этим липовым постановлениям уже сроки закончились. Э -э, можем, видишь, видишь, я нашла, да? да. Значит, находим. Можем, э -э, это делается просто, копируется вот это вот постановление. Угу. Э -э, постановление Законодательным собранием Нижегородской области, да? Выходим просто в интернет, вот это скопированное вставляем, и в принципе должен какой-то документ клиповый вылезти, хотя бы виртуальный, да? Ну, да. Там, естественно, с фальшивой, видишь, вот, вылез. Вот, там есть еще скачать PDF, Текст документа. Ну, давай вот пролистнем, смотри. знак собрания, Лебедев. Вот они а, все так. Видишь, ни подписи, ни печати выставляют, ничего нет. Это так же, как в ФКЗ-1. Ну, конечно, это а, оферта. Да. Это оферта, да. То есть а хочешь это... платить, хочешь не платить, да? Ну, это так. Ну, просто ты сейчас... Это был у тебя банк, да? Нет, у меня не банк, у меня алименты они накрутили там. Накрутили алименты? Да. Какая сумма, не секрет? А, год, год назад было 189, а сейчас 819. Но оно соответствует твоим зарплатам, требованиям? Нет. Ну как? Они, я так понял, среднюю по России... За последний год все пересчитали. за, а у, тебя за работ... весь... у тебя работы не было, что ли? Ну, я не официально работал. Вот. Смотри, ну, было время и без работы сидел. Ну, ты ребенку ты помогаешь вообще? Конечно, да, я с ним вижусь каждый день. У него сегодня день рождения. Ну, так смотри, нет. ты когда помогаешь, ну, ты хотя бы э, расписку брал бы с, с мамы-то? Что? Ну, ты даешь деньги. Она в тебе расписывалась, сколько ты даешь? Она, ну, в общем, у нас не получается с ней нормальных взаимоотношений. Она на диалог не идет просто. Никак. Ну, а то вот ты, когда вот устроился на работу, ты ей совсем не платил, что ли? Нет, ей не платил. Так сыну сыном увижусь, ну, приезжал к сыну, деньги давал. Сколько там, а ну... сыну сколько лет? Сыну сколько лет? 12. А то есть ты 12-летнему мальчику в руки деньги давала? Ты контролировал, как он их тратится, на что? Конечно, он все равно их маме отдает. Я знаю, просто он, был ну, воспитан. Ну, а так. ты хочешь, чтобы 12-летний ребенок непонятно на что, на сигареты, может быть? Нет, нет конечно, ребенка... все, нет, все, это все правильно, я не спорю. Ну, давай, давай, да. не будем продолжать эту тему. Да. Если честно, мне как бы вот это в эту тему влазить неохота. Я как бы здесь, даже вот если честно. А сейчас ты работаешь? Да, я сейчас работаю. Я вот дело в том, что я хотел выпустить вот этот вот долг. Вот, там все ну, посчиталось все нормально. Все, ну то есть считалось как бы до определенного момента. А потом вот резко вот то есть пересчитали они эту сумму. Я как бы, возмутился просто. Я, я, я согласна, что надо, надо почистить по совести все, я согласна. Вот смотри, короче, этой судьи нет, давай зайдем на сайт. Я просто за то, чтобы, конечно, восстановить справедливость, но чтобы ты, конечно, я не понимаю, когда я давал ребенку лично в руки, а он нет. все равно маме отдал. Ну, ну а что ребенок должен с этими деньгами делать? Нет я, я, нет, я не спорю, он правильно все делал. Ну, просто мы как бы не контактируем с бывшей женой, вот. Поэтому... Так, ну, ладно. давай не будем сейчас эту тему. Э, так, э, еще раз давай мне ми, э, мировой участок назови вот сейчас вот. Э, мировой пять. участок. Участок. Пять. Борского. Борского? Борского, да. Района. Нижегородской области, да? Да, Нижегородской области. В общем, Саш, да. давай скажем спасибо твоей жене, которая занимается мальчиком, растит его. Спасибо и крепкое здоровье пожелает сам, пожелает всей души. Да я и только тогда... добра и благ желаю и, сюда, и здоровья. И тогда все вот. Тогда вот с добром так, сейчас нахожу, нахожу. Какая же там интересно на сайте суда судья? Может быть, она уже уволилась? Двадцатым годом обновлен этот э, приказ. Он обновился. Девятнадцатым обновлялся и двадцатым годом обновился. А ты приказ? Когда у тебя был приказ? Ты видел какое а, число? А, так. Сейчас конкретное число скажу. Так. А, нет, приказ от 8.11.2010. Вот. И, да. И... Ну, смотри, в этом участке, Саш, в этом участке только Думова, никакой нет вот этой вот... Колобовой. Нет никакой Колобовой. Нет никакой Колобовой. Ну, то есть это, опять же, неправомерное действие. Это разводилово какой то понимаешь? Mm -hmm. Так вот, Нет. как бы мы грамотно проверь, все это... пожалуйста, посмотри, пожалуйста, проверь, а вот, судебный акт. Может быть, это вообще фикция какая-то. Ты как получил этот исполнительный лист? Где? Ну, я как прописан у сестры был, вот, туда приходили письма, вот, ну, я их как бы получал. И... не надо, ты мне скажи как ты письмом получил? Письмо он получал. И сейчас вот на сайте судебных приставов смотрю. Они уже, э, дело, они уже дело, да, это, начали, да, исполнительное производство, да? да? Да, да, Ага, ну, в общем, и отменять главное, непонятно, кому идти, такой судьи нет. Вот что интересно, да, на, в этом мировом участке, то есть это, в принципе, ну, хоть и э, фирма РФ, но у них там прокуратура, пусть сами разбираются между собой. Так, а ты можешь мне назвать номер дела? Давай, по, по номер дела, знаешь, как смотреть? А вот у меня есть тут номер 2-. Так, тире. Подожди, вот а -а. ты заходишь в судебное дело производства, смотри, потом сделаешь сам. Так, давай, список дел назначенных. Так, ты сейчас производство по, так, по материалам, давай попробуем. Данные. Номер дела называй. Так. Э, 2-21-01. 21-01, да? Так? Да. Да. Э, дата рассмотрения, помнишь? Так, дата рассмотрения. Когда? Тут не указано. Вот. Мак, теперь... Написано вот что-то тут от 9-11-2010. И все. 11-2010 лет прошло? Mm -hmm. Да? Да. А почему же так он долго не появлялся? Тогда судья уже за эти 10 лет сменился, тогда понятно. Нет, нет, был, вот все то же самое было, только сумма была на 600 тысяч меньше. А сейчас у тебя сколько? 819. А, -а, -а, а мне показалось 180. Так, ну и было 189, а сейчас 819. А? То есть 189 было на 2019 год, а в 2020 уже 819. Ничего себе. Вот Хорошие я к чему. Я да, обратился к юристам. Нет, нет, там приказ должен быть все-таки приказ. Каким числом уясни? Тут приказ не написано. Тут... а судебный приказ от восьмого, одиннадцатого, две Номер дела правильно назвал? Номер двадцать один ноль один. Два Так еще раз давай число. Восьмое, одиннадцатое, две тысячи десятый год. Что-то как-то дата странно. С точками надо вносить. Наверное, ноль восьмое. Ноль восьмое точка. Одиннадцатая точка. Две тысячи десятые. Две тысячи десятый. Давай судью в какая у тебя была. Они же сменяются. Какая судья? Я еще раз давай. Ну, Колбова ж а. А поле, не, это, поле недоступно, видишь? Может, с интернетом что-то у меня сейчас? Нормально все с интернетом. Так. Нет, даже не выдает. Еще Очень одна... А исполнителя лист, как кто выписывал, ты мне скажи. Так. Да. Это тоже должно Позвавших. здесь. Насколько я понимаю, если это было 2010 года, то вообще сроку, срок давности, мне кажется, исчез. Это Уже все это закончилось. Так, срок давности-то уже какой? 10 лет прошло. С 2010 -го. ну, по <связь> года. По-моему, нам им, им лишь бы сдернуть. <связь> да и суди такой-то. Ты мне скажи, исполнительный лист, какая судья писала? Ну, тут вот информация вот, э, только вот Колбова, ЖА, и три номера телефона есть. Борская РОС... Ну, подожди, подожди. Исполнительный лист от какого числа? Так, исполнительный, да, вот исполнительный лист. А вот исполнительного листа у меня на руках сейчас нету. Я вот смотрю а только... А вот. тебе присылали. Это они у сестры лежат. Я как бы живу отдельно, а прописан у сестры был. Ну, ладно, все, короче, это... при чем здесь сестра, когда от тебя касается? Так, Но я, у, нее, у нее все там лежит, я просто не забирала эти бумажки. Я тебе показала, как искать? Бумажки да. забирай, фотографируй, покажи, если что я соображу, я тебе подскажу. Но в принципе ты этот приказ э, восстановления сроков можешь там восстанавливать, не знаю, кто тебе будет, к этой суде, который на этом участке, пишет, на нее, понял, да, который там работает. Пиши на ее имя восстановление сроков, отмены приказа. Поищи, есть в интернете куча таких этих заявлений. Понял? Понял. Останавливаем запись. но ну, самое главное, я показала, как искать этих судей ру. Там интересного много, но потом отключаю.